Хорошая, светлая песня мне нравится Это сейчас будет песня На стихии моей подруги Музыка моя Как-то раз она меня пнула И мы вместе сделали две песни Потом она сказала, делай с ним еще хочешь И куда ты делась Ну Как это, девочка ушла, а песенка осталась Рассветный луч С далеких берегов Мелодия Давно забытые песни, А в небе к повелителю ветров Летит себя, летит крылатый вестник В лазурной вышине махнув крылом Развеиваешь тяжесть ожиданий И белоснежных перьев серебром. Ты разбиваешь долгое молчание, Здесь, на высоких скалах, ждет повелитель твой, На золотом венце мерцают блики света, В попутном ветре вновь Ты прилетишь домой, В Благословенный край Ты принесешь ответы. Лицо мне остается ждать, Сьянье волн, как небо, отражение, в лазурной дымке будет напевать, Мелодию волшебной колыбельной, во сне граница неба и воды, и точка превратилась. Парус серый, рассветный луч, далекие мечты, Мира, что станет, я вию силой веры, там, на высоких спалах ждет повелитель твой, На золотом венце мерцают блики света. Попутный ветер вновь И ты плывешь домой Вслед за чудесной птицей Как запоешь ветром Немного о себе. Когда-то окончил Тимирязевскую академию. Ни разу не работал по специальности. Иногда бегаю курьером. Люблю куда-нибудь раза 4-5 в год поехать, пожить на природе. Иногда записываю там на телефон видео, ну, типа клип. Выкладываю потом в ВК. Карантин я просидел на утрише. Под Анапой, в лесу, на берегу Черного моря. Это были самые классные месяцы моей жизни. Немного не хватало денег и зарядки в телефоне, но, в принципе, это такие мелочи. У меня были нитки, ракушки. Теперь я делаю из звенелки из ракушек, когда есть время. А главное, никто мне нервы не трепал. А ребята радовались, когда видели фоточки у себя в сети. Они говорили, как хорошо, что ты далеко от этого песца. Сейчас очень классная зима. Мне нравится, что столько снега. Что он пушистый, что он перестал таять. Это классно. Миру будет хорошо, миру камнем скручат Рвутся высь мои слова, ляз острее Да скатилась голова с ненадежной шеей Я бы в небо не упал, пусть меня покинут Многолекая толпа, плечи с ног по спинам Да слава уже шипят, угли заливая Дождь не зринулся в закат Без конца, без края Пройду только поскорее Нет ни не смысла жить в гряду, Быть стрелы острее Быть, не быть, в славой играде до конца сгорая Ночью ожидать утра жить, лишь умирая Я прошел насквозь и но нигде не встретил поступление от игры вечной круговертия В ладони бытия битые фрагменты Это я или не я В кадрах киноленты Я брожу в ожидании чуда Признан всеми и гляжу, изгнан отовсюду Я полезную бреду, сердце мягче воска В нем застыли, как во льду, чьи-то отголоски Да глаза огнем горят, и не вечность вижу На дороге нет преград, не свернуть с нее назад Подойди поближе, подойди поближе Когда мы с сестрой были маленькими, еле-еле удавалось уговорить старших завести, ну хотя бы одного котика. Сейчас мы с сестрой живем, сами себе взрослые, сами себе дети, у нас дома семь котиков и две собачки. Это классно. Немножко утомительно, но в принципе классно, мне все нравится. Они пушистые. Вы когда-нибудь лежали на кровати с двумя, тремя, четырьмя кошками, а еще они мурлычут? Что такое мурчальник? Это будильник наоборот. Это когда ты просыпаешься, когда тебе утром надо на работу, а рядом лежит вот это вот и. Ну как тут проснешься через силу. Ладно. Я хочу дотянуться к звездам. Весь розчерком, мысли лучом Мнится мне, что не так уж поздно Разговаривать с ними почти ни о чем Я хочу до звезд докоснуться Пламя духа, мешаясь их светом Я хочу обратно вернуться В бесконечность ворвавшись Сияющим ветром Я хочу отразиться в звездах, в череде бесконечных, и странных зеркал. На пути забывая вопросы, на которых ответы, как долго искал. Я хочу провалиться в космос, там взорвавшись, сиять звездой. Только вспомнить не так-то просто, как светиться. Чернеют угли под водой. О холодные яркие звезды. Обжигает ваш совет меня огнем на земле. Заблудился я просто, вот и к звездному небу, тянусь день за днем, миг между жизнью и смертью, Проблеск, на котором запутана нить. Заберите меня к себе звезды. Я хочу среди вас жить Так...